В последние недели все больше говорят о грядущем продовольственном кризисе. Мы все умрем от голода. А те, кто не умрут, обнищают. А те, кто не обнищают, не купят новую яхту. Все.